Спасибо, житель, все, вот тут вот, все, спасибо, все, до свидания, я пошел. Короче, ребят, всем привет, как всегда, я, Файкс1, и у меня саженит дуба. Короче, сейчас я его тут посажу, ко все неожиданно так происходит, короче, говорят, слухи есть, такие, то что от него деньги растут, ну и, короче, я его просто купил в интернете, он знаете, сколько стоит? Один стак изумрудов, очень много. Так что я буду за ним ухаживать. Все будет хорошо. Э, давайте-ка пойдем э, ко мне в кузницу. И тут ведро воды найдем. Так, вот, Вот оно. Ведро воды. Короче, погнали. Погнали, погнали. И давайте-ка вот, вот вот тут вот. Где-то мы посадим. Во, вот так вот. Думаю, вот так вот будет как раз в самый раз. Теперь будем ждать, пока оно будет саморастить. расти. Ну и так, ребятки, о, тут у меня уже все высохло, и, как вы видите, немножко начинает расти. Ну, а я пока что позанимаюсь своим фермером, как и обычно, все вот так вот и сажаем. Во, вот так вот так, и вот тут тоже собираем, вот так вот сажаем. Как. Ну и погнали ждать следующий день. Итак, ребята, ого, посмотрите, э, и какое-то, мне кажется, странное это дерево. Может, я его зря купил? Я не знаю, ну, э, с листой выглядит прикольно, я согласен. Прикольно-то, ну, как-то ствол должен быть побольше, просто как-то так. Ну, он как-то поменьше. Ну, ладно, давайте, ка как всегда, займемся тут тоже вот так вот пшеницей вот так вот это все делаем вот так вот ломаем и засаживаем лисунку вот так вот все быстренько делаем чтобы было все аккуратненько тут мне надо две грядочки Две. вот так вот ну в принципе и все вот так все погнали домой положим вот эти вот все семена так, -с. вот это вот все ну и давайте ка просто полежим тут и отдохнем зачем туда поставил мой сюда вот твоючий там ведь больше он тут стоит. А, теперь как-то, надо его достать как-то будет. Ладно, с этим размером все Итак, ребята, прошел уже целый мисс. Давайте посмотрим, что. Ого! Они листья прям на крышу у меня, у меня не на крыше листья там. Ладно, мне кажется, надо э -э -э, уже поскорее бы снести э -э, мой этот. Поскорее дерево, потому что какое-то иностранное. Ну, не, ну, нравится, согласен. Ну, короче, нет. Короче, давайте-ка его будем ломать. Стой! Стой! Вот! Что? Что тебе надо? Что тебе надо, житель? просто, может, не надо? Ну, дерево же красивое. но я не спорю то, что оно красивое. но только листы много еще мне окна загородило. На крыше все. Так что я его буду э, с, э, с, сносить. Так что ничего не все, я его сношу. Да стой! Да что тебе надо, житель вонючий? Что тебе надо? Объясни мне. А вот я вас не шо... где-то в пятницу. В пятницу? Да до -да, пятницы там еще далеко. Да там далеко, не? Ну ладно, давай уж так и быть. Так, короче, ребята, я не буду ничего вот этого вот оставлять. Я ночью просто возьму-ка вот это вот все с рублика вот там вот... Вот где там этот житель? Вот, вот он стоит, короче. Я, я просто там это снесу где-то ночью, думаю. ка А пока что, ночью ну, что, можно поделать? Пока что просто полежу-ка тут посижу-ка, подумай-ка. Подумай-ка, что можно, ну, такое сделать. Так что мы, ребята, я пока что, ребята, подумаю ко всем. Итак, ребята, тут уже ночь у меня. Так что погнали-ка, ну, руби дерево. Вот, а поле то что? Погнали. Все. Тихо, тихо, тихо, А что житель там стоит? Тихо. Главное не шуметь. А что там стоит? Он охраняет? Нахраняет они его, или что я могу понять? А так да где же был сундук? Его что, факс? Так, тут никого нет, да в, вроде никого. Так, где этот сундук факс, что ли, его уже взял, дошел, или что? Я могу понять. Ааа, буду дальше копать. Не, ну, ребята, этот житель очень стрёмный какой-то. Как будто это совсем другой. Ладно, погнали как бы на дом, потом он ребята! он просто заплатил, скажем, чтобы он заплатил и все. Если не заплатит, то, ну не знаю, короче, погнали говорить, чтобы он, заплатил, ну, заплатил, короче, мне за, чтобы я не рубил мое дерево. Все, закрываем, закрываем домик. Все. И так а где житель? Стоп, подождите-ка. У меня вопрос, где сейчас может быть житель? Где житель этот? Может, я не могу никуда убежать? Там. Где он? Ладно, может, он тут? Ладно, давайте-ка посмотрим, кто в одном доме. Ой, это не Лежит ли где спать? Там вот. Ребята, меня чуть он не спалил. Вы... Вы видели? Он меня чуть не, не спалил просто. Так бы, если еще по чуть-чуть, он бы меня уже спалил давным-давно. Ну и короче, все продолжалось так. Он просто взял и посадил дерево, в котором я оставил свой сундук. Вот. Ты представь себе, представь. Короче, я вообще этого не ожидал. Это как могло произойти, блин? А, ладно, ладно, все это пройдет. Ладно, подорвать деревья. деревню. Короче, сейчас через 5 минут я пойду взорвать всю деревья. короче. Окей, все пройдет, все, давай действуем. Не, ну, ребята, вы слышали, что они сказали? Там стук какой-то. И хотят подорвать деревья через... Здесь... А, это что А, это... это просто на выход. Так, тут... Ну, тут ничего нету. Как я этого мог раньше не замечать? есть, э -э -э, он сказал, то, что тут есть кое-что. Ладно, давайте-ка мы, мы, мы судненькое дерево. Так, ну-ка, как-то плохо, плохо ломается, как-то сейчас мы все равно. Опа, вот и сундук. А Маш бедрок а откуда у него бедрок его невозможно никак скрафтить, невозможно никак добыть я не понимаю а как ну, ладно давайте-ка мы тут все закроем вот так вот ну, как тут нужно закрыть ну, вот ну как-то как вот так вот закроем это все чтобы улик у нас не было. и вот эти вот не знаю что это за штуки такие плохие ну ладно, мы их все поставим ковсюду, да, тут ничего не было. Все это мы взяли. Ребята, это шок. Ладно, он сказал, что подарил ее от деревни. Так что надо быстренько спускаться. Так, никого нету, главное, чтобы они ничего не тут. Вот, тут их нету. То есть они вот там? Тихо-тихо. Так, вс забираем куда-то заходите вот, на Мидвес. Побыстрее, а то он сейчас вс это подзорвт. А нам это не. Да. Так что давайте-ка, где-то в лету Так, вот это еще подойдем. Вот а так вот подрываем. А, кто тут сейчас? Вс, ребята, поджи. пока, жители, ли вам по. Вам, все, вам хана. Тихо, тихо, тихо, ребят. Мы все там точно не жители. Вс, ребята. Они хотели подорвать, я их подорвал. вот эти это, вот эти динамит ну, вообще лучше выкинуть, вот это вот все, все вот эти вот улики, и вот эти алмазы, вот все вот это, ну топорик, ну, ладно, ну, пускай топорик там варяется, так, никого, главное, чтобы не было, а вот это вот я подборку себе, это понадобится, ладно, я это просто не выкину, вот сюда вот, вот сюда вот, чудо. вот так все.